стал студентом года в Республике Татарстан. Должен сказать, что будущее нашей республики и будущее нашей страны – это вы. Вот насколько наша система образования будет конкурентна, от этого будет зависеть, какого уровня будет наша республика. Новый запрет на цветные тату стал настоящей проблемой для тату-мастеров. В КСК -КФУ у них состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Российского Студенчества. Пробуйте себя, творите, ошибаетесь, но самое главное, что в этом процессе вы формируетесь как личность. Всем привет! В эфире «Универнию» со студией Надежды Мещерякова. Определены молодые ученые, получатели стипендии президента Российской Федерации. Победителями конкурсного отбора стали 13 представителей Казанского федерального университета в возрасте до 35 лет, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по приоритетам направления модернизации российской экономики. Они будут получать 22 800 рублей в месяц.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 В МГУ имени Михаила Ломоносова состоялся второй форум ректоров университетов России и Великобритании. Мероприятие приурочили ко дню российского студенчества. Форум прошел при участии 60 ректоров, представителей 35 университетов России и Великобритании. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по образовательной деятельности Тимирхана Алишева. В странах Евросоюза внесли законопроект, который запрещает использовать цветные пигменты для нанесения татуировок. Подробнее в нашем следующем сюжете. С этого года в странах Евросоюза вступил в силу запрет на использование цветных пигментов для нанесения татуировок. Европейское химическое агентство год назад сообщило о том, что около 4000 химикатов, которые входят в состав красок для татуировок, потенциально опасны для здоровья. Они могут вызывать рак и даже генетические мутации. Вот, мне кажется, просто из-за того, что он будет тренировать чуть меньше, только условно, на Америку на Южную и Северную и на Россию. То есть все страны, которые не входят в Евросоюз. Вот. Соответственно, мне кажется, будет не особо выгодно производить. Свою... Стран, и что -то тоже думать, принимать В список запрещенных попали пигменты Blue 15 и Green 7 которые содержатся в подавляющем большинстве татуировочных чернил. Сейчас создатели цветных красок работают над тем, чтобы найти безопасные альтернативы цветным пигментам для татуировщиков. Индустрия ждет чернила, произведенные на растительной основе и без вредных химических компонентов. Чернила красная имеет тут в составе, и зеленый, и синий имеют кобальт в составе. Они все являются высокой токсичностью и канцерогенностью. Новый запрет стал настоящей проблемой для тату-мастеров. Особенно после двух лет антиковидных ограничений среди локдаунов. В Германии, например, в основном популярны именно цветные татуировки. И даже если мастера пытаются оживить монохромный рисунок оттенками, это нельзя сравнивать с яркими цветами. Профессионалы рынка думают, что спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. 25 января в КСК КФУ «Уникс» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Татьяниному дню. О подробностях в нашем следующем сюжете. Бесспорный день студента, иначе именуемый как Татьянин день, является одним из самых ярких праздников, который во все времена проходил с большим размахом. Пандемия, разумеется, повлияла на масштаб торжества, однако не смогла полностью помешать инициативной молодежи объединить свои творческие усилия под эгидой родного вуза. Это наш день, он законный, это как э, после того, как... Многие сдали уже сессию, очень надеюсь, что все сессии сдали, и можно чуть-чуть расслабиться. По старой доброй традиции, перед началом концерта состоялась церемония чествования Татьяны университета. В прекрасных нарядах они устроили дефиле на сцене. Наши Татьяны, безусловно, за осознанное потребление. так стасковавшийся по ярким, замечательным событиям, всегда с радостью воспринимает этот день. Тем более, очень многие в нашей стране проходили студенческие годы, и, думаю, каждый из них вспоминает об этом с огромной теплотой и признательностью. На сцене концертного зала КСК «Уникс» были продемонстрированы лучшие номера талантливых студентов Казанского университета, а также гостей вуза, ведущих творческих коллективов города Казани. Не забыли и о достижениях студентов Казанского федерального Победах в научных направлениях Спортивных соревнованиях В творческих конкурсах Успехов в общественной деятельности Особенно в Рио-ректор отметил иностранных студентов вуза Наши иностранные студенты Активно участвуют в подготовке И праздника 25 сентября Праздника Дня Татьяны Дня российского студенчества Таким образом приобщаясь к культурным традициям России культурным традициям российского образования и российских университетов. Также в ходе торжественного мероприятия в адрес студентов университета прозвучали поздравления от почетных гостей, а также теплые пожелания. Золотых сессий, автоматов и, конечно же, как можно больше насыщенных студенческих дней. Студенты Елабужского института КФУ также приняли участие в праздновании Дня российского студенчества. В последние годы стало доброй традицией отмечать Татьянин день всем вместе. К студентам КФУ присоединились студенты медицинского училища, колледжа культуры и политехнического колледжа. В рамках празднования состоялось открытие выставки под названием От сессии до сессии живут студенты весело. Выставка посвящена истории студенчества и в частности тому, как елабужские студенты сдавали экзамены в разные годы. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Айдар Нурмиев, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Амир Юлдашев, Никита Акиншев, Универньюз.